Добрый политичный журналист – это тот, который ненавидит всех политиков. Нехто называет себя профессором киноэтики, а вся киноэтика полягает им, что режиссеры не повинны спать с актрисами. Политика – это в том числе и институт репутации. Очень странно делать вид, что журналист с ними не знаком. Потому что мы с вами знаем людей, наших коллег, которые... Фактически просто прямым текстом говорить. Мы просто солдаты, мы воюем. На чай и каву я без сомнения сходил бы с любым, это за не означает, что завтра в неком артикуле я буду его восхвалять. Державные меды и громадские меды, и в первую очередь вершальные меды, мусить быть абсолютно бессторонними Дякую великий. А, так, есть кайдит. Правда, есть проблема с балансом. Сегодня тема нашего медиатока — это особенности национальной политической журналистики. Звучит это, конечно, немножечко так громко. Вот, на самом деле в период выборов много всяких нюансов, и мы бы хотели очень поговорить, потому что политическая журналистика — особый жанр. У нас не так много людей, которые работают в политической журналистике. И хотелось бы начать, наверное... С того, существуют ли какие-то правила э, в редакциях, где вы работаете, либо у вас ваши какие-то правила, стандарты э, в освещении именно политических событий. Э, как, как вы работаете? Есть ли какие-то вещи, которые, ну, вот прямо то правило, которое нельзя нарушать никогда? Кто готов? Змитер, э, начнем? дякую великиала всех удельников дискуссии ну уголовное правило я думаю у всех журналистов нормальных нечестных сми незалежных это спробовать давать полную картинку того что отбывается что дотышится скажем моей прации як редактора эфира то я им на свои эфиры, запрашать у всех политиков. Иншая справа, что не все готовые приходить на эфиры, но вот, Ну, але пробы такие робятся и мы ведаем там, скажем, приклады, коли те люди, какие не згодны, там с нашей позицией, але все одно приходят на записи, на эфиры. Можно в якости приклада привести, там скажем, парламентские выборы, когда все-таки не что упирался, а по вынеку пришел на запись наш былый сенатор, а теперь депутат Геннадь Давыцка Ну, довольно частый гость той же самой Валеры Воронецкие, но... То есть принципы и стандарты э, Вельми простые, простые. Дать магчимости выказаться усим, Не глядя на то, что, может быть, я, э, скажем, не поделяю погляды э, на развитие Украины, там того и другого политика, но это не подстава для того, чтобы его не запрашать у эфир. Вот. Ну и э, принцип такие: э, не давать спуску никому. То есть любимчика не повинно быть. Мой любимый принцип. Э, э, что добрый политический журналист – это тот, который ненавидит всех политиков? В общем-то, этот вопрос будет ко всем вам. И первый и второй я предлагаю дополнять друг друга. На самом деле, вот Дмитрий сказал о равенстве, равном отношении – ну, насколько это вообще реально, потому что насколько у нас кандидаты, они же сами по себе, нельзя сказать, что они равны между собой. Видите, я назвал бы этот принцип, я думаю, что и Мистер со мной так само сходился, что это худший принцип балансу. Это не то, что вот докладно каждому, я как бы, всем сестрам по серьгам. Кали у нас там 15 кандидатов, то это не значит, что они тупо все 15 повинны вот разом присутничать. Але мне сдается, что ну вот повинно быть некое отчувание того, что ну отдавать выразную кому-то одному, ну этого не варто. Все ж таки треба, э, каб э, гучали и иншие голосы. Зразумело, э, в ситуации вот минавито-выборчай кампании – это довольно складано, связанное еще и с тем, что, э, ну, особливо вот на цеперечнем этапе, когда довольно шмат з'является э, э, претендентов, э, тем не менее у нас в головах все-таки, ну, сидит певная иерархия этих, этих претендентов. Бо есть бабарыка, есть, умолк, короче, цепкала, а есть и, ну, некие маловядумые люди, якие не зразумела, яким чином, или потрапили в эту компанию, але ты это уже субъективность, это уже моя субъективность. В принципе, ну имкнуться до того, как вот я назвал бы это миновито словом баланс, а не то, что вот вот абсолютная ровность. Абсолютная ровность будет, коли, умовно кажучи, уже будут натуральные выборы, и у всем там на державном телебачене по э, ровной колькости хвилинов. Я не думаю, что мы зараз повинны вот вытримливать минавито такие формальные, такую формальную ровность. Але баланс повинен быть. А на конт неких таких правил для вас? Я хочу, как бы, может быть, Агульную рамку задать э, хорошим таким высловьем за нотатника Ильи Ильфа, где э, он писал такую речь, значит, что вот некто называет себя профессором киноэтики, а вся киноэтика полягаев тем, что режиссеры не повинны спать с актрисами. Вот это же бы журналистская этика, в дочинении до, скажем, выборчей кампании. Ну, не треба з этага будавать какую-то такую складанную схему великую теорию. Ну, треба быть пристойным. Ну, треба быть объективным. Треба быть сбалансованным. Э, э, э, э, это треба за все. В принципе, журналисту быть таким. Ну, а выборчей кампании, поскольку ситуация все ж таки политичная в острове, и мы все громадяне своей Украины, и у нас так само есть и некие грамадзянские, политичные почутки, але вот их треба крышечку так это вот покидать за кадром, что называется, и сходить вот с того, что бы принципы этики яны достатково универсальные, и достатково такие ясные и простые. Дякую. Так, в порядке очередности Виталь хотел сказать, и потом Александр. Згодно с коллегами, литерально додать, что есть, так, махчимость, треба вот, минавито, формальную ровность и едность, и реаль реаль реальную неформальную неровность. Что мается на вазе? Новость, ну, например, наприклад, кожные выборы, там, на Раду Свободу, у нас была онлайн-конференция с кожным кандидатом. Ци там интервью с каждым кандидатам. Вот, может быть, секрет, но раскрою литерально про раз. там пару дюн на белсайте подтянуться про-контра. Это ведущая я и Калинкина с каждым зарегистрированным, кто зарегистрировал инициативную группу абсолютно на полной ровности будет интервью с каждым, кто пожидая, кто не отмовится. Максима все 15, максима только там 10. Это вот формальная ровность. Но иншая справа, что, конечно, про когости пишется больше, просто люди дают больше информационных нагодов, люди уявляются громадству, что они имеют большую вагу, уявляют больше интерес. И натурально, что э, вот в такой ну, журналистыце немогчима была ровность по-хвелинно, па, по-артыкулно повредеть. зараз вся незалежная пресса переважно пишет саправды про Бабарыку, Цукалу в вот, большей ступени. Они дали пресс-конференции, и они, э, ну, там, сказать, своими заявлениями разворушили. Так вот, мне здаётся, что я просто, погажаючи с коллегами, хотел докладнить, что саправды формальная ровность повинна быть забеспечена, то бы к интервью, там, те онлайн-конференции, эти шесть что с каждым, а лет неформальной ровности это так само натуральная речь и в принципе адлюстровывать громадство это так само задача прессы и ясно что громадство с разной ступенью затекальности ну скажем тикается там планами не помнящих те планами боборыки и это так само достатково натурально ни у кого не упавен тут не за возникать таких претензий у меня сорвал из языка Виталь то что я хотел сказать у принципе Коли казать про баланс, то саправдых это проблема кандидатов, скажем так. То, и кто створает информационные нагоды, то и у фокусе медиа. тому тут некий штучный баланс, в общем, как это по-русски, всем сестрам по серьгам, по роду, ну, это не задача меды в принципе. Это задача кандидатов святиться, к их обеспечить. Учера вот Бабарыка была в фокусе, давала пресс-конференцию, сегодня натурально Цапкала. Если бы сегодня не вышел, то ну, где его, как его выколупывать и как от него намагаться. Это, это наверное интересность самих политиков, повинно быть и их умений и то, и как работают их команды. Но это не означает, что нужно развивать коридор, развивать сектор погляд. Дальше, независимые медиа, и другим разом, поскольку державная пресса, натурально, одного кандидата э, рекламирует и гуляет в вороты, то другим разом не государственная пресса, начиная с докладностью до надворот. Это все делать. Я не думаю, что так варто делать. И вот, дальше, тут я... Хочу сгадать, Андрей Бастунец, добра памятная, баш, робит в этой мониторинге, такая, як, диаграмки там, як великая пицца, такая нарезанная на ковалке, Дебось натурально, что вельми непропорционные этой оковалки у державных медиев, але я помню, что и некоторые недержавные медиа, у них там самые великие оковалки у лада и оппозиция. Без персонализации, без нюансов, без деталей. Это уже залежит от мастерства журналистов, от редакционной политики, потому что повинны быть персоны, повинны быть нюансы, повинны быть разные погляды. И еще мне задается покой, что не прогучало важное слово, я подкреслю так – Речь два слова, еще на конт правила. меня таких особливых правилов не мак. так вот у белопани, где я процую на стенку вывесили, вот починается там выборная компания теперь процуйте по таких правилам. Это было смешно, потому что тут я с гордой цалком с Юрием, у, у, в принципе, э, коли казать проетику, я так сама помню фразу такую для профессии наетки достаткова нагорной казани Христа повеликим брахунку. Это сказал Михаил федотов э, автор первой демократичной на, на России закону об СМИ. Поэтому в этом плане великих заморочек не требуется. Звычайные профессийные каноны должны работать. Но не заангаженность журналистов это очень важно. Потому что мы видим меньшим разом в шкале, ну, тырчать в уши и видно, кто кому подходит. Это кепско. Все бы люди, у каждой симпатии и антипатии, но треба уметь меньшим разом наступать на горло властной пяти. Дякую. Дякую. Ну, и у нас Павлюк и Андрей так сама. Ну, дзякуй великий. А, так, есть идея. Я хотел бы звернуть увагу на то, что саправды есть проблема с балансом. И проблема это полягае не только у тым, что усим дать однолького, а есть еще саправды розная увага громадства до разных кандидатов. Это один подход. Другий подход. Ну вот, мы можем сравнить правила, по которым работают американские журналисты и э, европейские и тем более белорусские журналисты. Американские журналисты, когда э, компания доходит до этапа агитации, в э, некий момент начинают сказать, мы выбрали республиканца такого-то такого и демократа такого-то. И в некий момент делают декларацию, наше выдано выступает следующим чином. Uh, это то, что абсолютно не для большинства у Беларуси, потому что мы памятаем советский принцип партийной организации и партийной литературы, але это не значит, что так поступать нельзя. Такий вариант так само может быть. Uh, тому, uh, коленнейкой выдания скажет, что мы будем процедувать на такого-то кандидата и лишим, что это правильно, это не я Иншее, пытание, что это сразу поставить под э, полный сумневный довер, публикации за этого кандидата у этого издания. И, натурально, что аудитория будет полным чином рефторвать. А уже указать про принцип э, бесторонности, то у нас возникает проблема. Уже коллеги казали про то, что буде вот Виталий, при нам сте Цыганкову про то, что будет разная цикавость до того, что скажет Бабарыка и планов Бабарыки и, например, кандидата непомнящих, все э, правда так есть, потому что мы знаем, кто из кандидату имеет инициативную группу, которая может собрать подписи, у кого есть шансы быть зарегистрированным кандидатом, и вообще мы знаем э, инициативные группы, которые не собираются выкористовывать кампанию для сбора подписов, а выкористовывать ее для агитации, для пропаганды своих поглядов уже сегодня, для организации акций протеста. И это э, примушает нас э, развожать про несколько вещей. С одного боку, мы до всех должны ставиться одинаково в БЦМБ, с другого боку, мы видим, что они гуляют у разные гульни. И мы должны рассказать аудитории, что это разные гульни, потому что Одна, одно питание, что эти политики скажут в центре выборки, и пытание, питание, что мы ведаем, что Яны собираются ставить пикеты, вот, а не балотаться на посаду президента. И больше того, помните, о этих историях, когда объединенная гражданская партия получала не кандидатов в депутаты, а спикеров, и они отслабили, что они будут сдыматься в некий момент. Все это мы должны неким чином то донести, но это такая складанная схема, якая не завсёды зрозумелая и не завсёды цикавая наша аудитория. И тут уже выбор выдания как с этим обыходится. Андрей? Я могу только поднимать моих коллег, но дадам несколько слов. Ну, по-перше, спасибо господару Александру. На самом деле, мы каждые выборы проводим, кроме насовых, проводим мониторинг святление их у массовой информации, литерально учора мы начали черговым мониторинг, який будет ичиться э, гэтых выборов, який будет 14 медиа проходить, разных и вещальных, и друкованных, и э, интернет выданий э, э, и паглядзем, який будут вынеки Вот такая гульно признанная международная методика, по которой мы э, працуем иншая справа, как працуюць меды. И вот я тут хотел бы звернуть увагу одно на пытание, якое засталося пазакадрам неек, гэта пытание, якое тычыцца э, уласнастей и э, вида гэтых медов. Так вось, мы кажем про международные стандарты осветления э, выбора у сроках массовой информации, то перше прописанное усюль, что державные меды и грамадские меды, и в первую очередь вверхшальные меды, они должны быть абсолютно безсторонными и э, давать наибольшую объективную информацию. Э, с другой стороны, находится приватная, друкованная меды эти интернет-выдания, в которых есть полная мягчимость, как раз таки, выступать на боку одного из кандидатов, вот продвигать его и выказывать его собственное приватная думка ну и крыху так этими двумя полюсами находится э, приватные вершальные меды э, какие ну все ж таки могут с одного боку иметь э, свою властную позицию але все ж таки это принцип повесторонности леп не притрымливаются. так скажем это первое. и e вот uh, что тычется ровности доступа кандидату. Давайте мы не будем так механично все гэта успрывать. Ровность доступа, это не значит, что каждый с 15 претендентов мая ровная, мусить иметь ровную колькость минут, ровную колькость сантиметров у рукаванных меда и так далее. Самое первое, что мы мусим по часу выборчай кампании. Но ну, еще есть три моменты головных. Первый момент – это медный мусить осветлять кампанию и не иметь перешкоду для этого. Другое – кандидаты мусить иметь махчымысь донести свою позицию до выборцу. И третье, выборцы могут отримать, мусить атрымать информацию, которая позволит им зарабить уласный выбор, свободный выбор. И вот, когда мы доводим информацию, что полные кандидаты не сбираются, на самом выступать э, претендентами или кандидатами в президенты, не змагаются за кандидатство. я не провожу эту политику, политику бойкота, эти э, спикеры выступают. Мы как раз таки допомагаем, меды помогают рабить выборцу его свободный выбор. Я бы хотела еще передать слово Валерии, которая еще не высказывалась а, по, по, по этому поводу. Мне кажется, это какая-то несправедливая и неверная вообще постановка вопроса как касательно беспристрастности, так и касательно правного доступа. И совершенно справедливо говорили и Юра, и Александр, и другие, докладчика, что эту э, баланс э, представления кандидатов, ну просто невозможно достичь, поскольку и активность кандидатов совершенно разная, и э, представление редакции об общественной значимости того или иного кандидата тоже разное, и да, э, разные стратегии используют э, сами политики далеко не всегда, и в эти выборы тоже собираясь в действительности выдвигаться. Что же касается беспристрастности? Ну, Мне даже было интересно услышать, что оказывается все знакомые и уважаемые мной люди стремятся к этой беспристрастности, потому что я ее никогда не замечала за ними. Мне кажется, что все пристрастны, это неизбежно. И э, особенно это неизбежно в Беларуси, поскольку м, большинство независимых э, журналистов э, ощущают что-то вроде давления гражданского долга и э, имеют ясную, отчетливую гражданскую позицию, и уж как минимум свои антипатии или пристрастность они очень хорошо демонстрируют в своих материалах. И, м, я, откровенно говоря, не вижу в этом такого уж чего-то плохого. Я даже не понимаю, почему от этого нужно отказываться. Ведь э, э, политика — это в том числе и э, институт репутации. У людей имеются репутации. Э, очень странно делать вид, что э, журналист с ними не знаком, например, с этими репутациями. Ну, для примера... Э, серии интервью, которую делал «Еврорадио» Лукашук Дмитр, они были, безусловно, пристрастные по отношению к кандидатам. То есть он далеко не всем кандидатам задавал одни и те же вопросы. И, например, ну, например, там работаете ли вы с КГБ, являетесь ли вы спойлером. Ну, то есть не каждому поскольку он отталкивается от известных ему общественных репутаций. Что я понимаю, но просто <смех> мне кажется странным говорить о том, что м -м, пресса должна стремиться к такой вот э, беспристрастности. Да это какая-то фантастика просто. Вот что я скажу. <смех> Еще я хотела бы, Валерия, вот, да, сейчас, сейчас, кстати, самое время ответить, но я бы хотела бросить еще одну мысль. Вот немного Александр говорил об инфоповодах, и Валерия сейчас говорит об инфоповодах, но каким образом журналисту не стать, скажем так, исполнителем какой-то роли в чужой пиар-акции? Да, то есть где вот эта граница, может быть, еще и на эту тему параллельно порассуждать? И это, мне тоже кажется, ну, какая-то сверхзадача тоже неисполнимая. Ну, безусловно, если кандидат проводит какие-то ну, яркие акции или протесты, но ну, никакие СМИ не могут, независимые СМИ, не освещать протесты. То есть протест сам по себе является очевидным инфоповодом. Другое дело, что какие-то менее с точки зрения редакции важные встречи там с избирателями могут не показаться такими. Ну и опять-таки, почему бы редакции, не исходя из собственных каких-то возможностей, ресурсов, еще вот момент, который бы вообще не упомянут. Представьте себе, вот у нас проходит избирательная кампания, парламентская или президентская с. 15 движенцами, А у редакций совершенно разные мощности. Некоторые редакции очень и очень компактные. И они попросту, ну, физически не могут освещать все подаваемые инфоповоды. Например, все встречи с избирателями. А если, ну, сейчас, например, во время эпидемий значительная часть, видимо, встреч будет проходить онлайн, и это проще. Но когда и если начнутся физические встречи, тут встают ограничения, просто ресурсные. Не все эти события можно будет освещать одинаково эффективно и разносторонне. И поэтому редакции так или иначе будут выбирать, в том числе исходя из представлений собственных, об общественной значимости тех или иных событий. Так, ну что, тогда начнем по порядке чередности. Виталий, Дмитрий и Александр. Так, я реплику у меня народилась, когда выступал Андрей Бастонец. Полки у меня подается, это довольно интересно. Мне показалось, что есть некоторые потенциальные кандидаты, ну, на самой стороне не избираются в день выборов, а может быть на вот эти ну, скажем, выступают на самой справе за бойкот, тениудел. И вот тут так само перед нами стоит такая, ну, дилемма, по ну, наприкат, бойкот, тениудел, так само подтрымливается, ну, истотной часткой громадства и истоткой, истотной часткой наших э, глядачов, читачов, так сказать, пожилцов нашей информации ну, демократичной в демократичных СМИ. И так отримывается, что на час выборов мы забываем про это и обмерковываем уже кандидату. Але вот и люди так само, напыльно, маюсь, звучание такая дискуссия идея перед выборами, там, у дел, а потом выборы начинаются и про этих бойкотчиков де все забывают вось, але вот мое пытание идти сапраўды варта на вот нагадывать что есть и такое меркование ну я думаю конечно не пропартцы тому как будут светятся выборы але про такого меркования мы так сама э, повинны нагадывать э, як бы оно мне может быть не сфода, не подобалась не вер не подобаба нап прыклад о э, сходит из того что значная частка наших ну, читать шоу с проживцом нашей информации, вот, стоять на таких позициях, и они бы хотели бачить эту позицию вот, им в наших СМИ. Я бы хотел отказать э, Валерии э, на контакт. Во-первых, я не сказал про то, что, ну, особисто я хотел бы э, выглядать и мкнусь до беспристрастности. Э, вот таким вот, может быть, классичным значением этого слова. Аккуратно, на мой взгляд, э, журналист повинен быть пристрастным. И под час интервью такой с приста... допыт с пристрастием организовывать своему интервьюеру. И вот минавито, это я имел на уме, когда я поужар там казал, у своей первой промове про ненавидеть у всех политиков. В том смысле, что нельзя иметь любимчиков. Подобается тебе, там, скажем, гэты человек, там, подобается, а ведет компанию, там, тебе подобаются тезы, какие он закидывает. Это совсем не означает, что ты обязан, подчас, интервью, разговора с ним, быть для него не задавать ты эти или те, те, те инши, незручные вопросы, аккурат таки, может быть, да, ты, кто подобается, ты еще и больше пристрастным в этом сенсе, должен быть, как задавать незручные вопросы и э, разные пятнички что вот. э, и, и такие подход, я думаю, ион есть, потому что когда становиться вот, як Паульюк приводил пример, вот мы становимся, мы выбрали себе республиканца, там до да прикладу и мы становимся на этой Бокте, вот как э, казали там э, полные меды могуте обрать своего кандидата и топить за его а, ну, мне подают, могут, конечно, но мне подается, что это изушим неправильно и не зусим по, по журналистку. Вот я я по собиста не хотел бы а, процветать у вот таким ключиков. Вот мы обрали своего кандидата, и зараз не глечи на то, что вот он, неде там а, ляпнул не то, я, а, еде, есть его вот, там не кишки лету еде, еде, мы не будем этого вытягивать, потому что ну это же вот наш, а вот поэтому не требует это робить. Вот аккурат-таки это делать с усими и кого Я это мел на увазе. Что ну не, не спускать и пока показывать еще про инфоповоды тут, соправды, вот коллеги сказали, все очень правильно. Потому что я просто пригадаю одной не помню уже докладно, почти какой выборочной кампании, 2010-2015 года, там, скажем, до нас, до Еврорады были претензии, вот, а вы, вы вот на этих, вот. почему вы э, постоянно давали информацию про вот эту кампанию, а про нас не давали. Я говорю, извините, а сколько инфоповодов за всю кампанию вы дали? Ну вот мы провели тут пикет, и вот тут встречу, и все. Ну так, а про что писать? Вот, э, тому э, тут это саправды, э, не будешь же журналисты, деля пошуку некой ровности и как э, э, ущим сергам не, сёстрам по сергам. правильно, господа Александр, э, самим вы бы вот некий инфоповод, как э, рассказать про вот э, гэтага кандидата, який сам никак ничего особливого не показывает. Я хотел бы продолжить вот эту тему, там, пристрастность, беспристрастность, ну, иначе, когда сформулировать объективность и субъективность. Мне сдается, что сама по себе эта с схолостычная, коленя уличивает того, что есть просто палитра жанров, есть разные жанры, у каждого жанра свои законы. Тому указать, что там некий ресурс, там тенденцины, нельзя. Например, когда взять вот, новинный бай, это мне ближе за все, ресурсы, которые под Игидой Белопан, так, вот, там с больше такие плыни. Есть информация, есть аналитика, и есть палитра меркования, вот, назовем это публицисты. Так, вот, Робится же возьмет и мониторинг медиа, IQ до да речи, и там Белопан, Новин и Байдза занимают очень высокие места. Там, там Ардюбы, Амаль, что ни денег под почет, у Сенти, кое это заметка, кое это информация, то там натурально. Нема тенденцийности, не повинно быть. Нема выказывания своего меркования. Коли иначе, кое у заметцы репортер, показывая, что когости он любит, когости не любит, возьмет окет. Это одна речь. Кали это аналитика, то натурально, что аналитик уже расставляя полные акценты. Иншая речь, что он так само повинен дотрымливать баланс, и он повинен давать разные пункты погляду. Ну, не буду тут лекцию, тренинг, это я убажи, случайно, звучайно. Потому что, в разе, до эпохи коронавируса так рабил. Не буду читать лекцию, а факт то, что аналитика – это уже инший жанр. Ну, на публицист, и публицисты, не может быть объективной колонки, не может быть объективного колониста. Весь цимус, весь смак, минавито в том, что это некий человек авторитетный, человек, который пишет хвост, который имеет острый взгляд, выказывает свое меркование. Поэтому нельзя сказать вот так, что вы объективны, эти а вы субъективны. Давайте каждый жанр судить по законам его жанра. Спасибо. Я выучила, что Юрий хотел додать, а так само была поднятая рука у Павлюка, але я на нее капустилась. Юрий, поколь вам слово, Павлюк, коли есть что додать приходите до нас. Ну, я готовы э, признать э, э, за увагу Валерии, что, коли мы себя изображаем таких вот, значит, там, не, не, не бажыцелев, які, так бы, мовить, на все гета с таким целком объективным поглядом, это не зусім так. Разумела, э, тут и э, контекст, и наша, скажем так, и і профессийная культура национальная журналистики, ну, яна вот не вильме, так сказать, сприяя такой уже, как бы, э, дистилированной, э, як объективности, яким бы то ни было сенсе. Али, видите, я помню тою мне вильмеис подобавалась думка российского философа Григория Памиранца, что дьявол начинается с пены на вуснах у ангелов. И вот мне сдается, что в этом сенсе э, я как бы журналист, э, навод публицист. Я уже не кажу про аналитиков вы тем больше про репортеров. Ну вот я бы повинен изно уже баланс и внутри навод своих вот этих помкнений субъективиду, как бы быть обмежованным в своим субъективизмом. Вот как не было пены на устах, как все же таки было уявление, что мы не амелы, мы все грешники. И вот и, я разумею, что разные люди по-разному этот баланс вытремливают, но мне здается, что важно, как хотя бы было некое имкнение до этого. Потому что мы с вами знаем людей, наших коллег, по-своему поважанных, которые фактически просто прямым текстом говорят. Мы солдаты. Мы навод не военные журналисты, мы просто солдаты, мы воюем. Мы ведем войну, а на войне лагер, ком а гер. Ну, вот мне сдается, что, ну, это як бы по идее не повинно быть стримом. по идее мы все-таки как бы не солдаты, мы не акторы, мы не режиссеры, мы глядачи, мы профессийные глядачи. Субъективные глядачи, но все таки глядачи. И вот мы не повинны заливаться со сценой и изображать из себя ак актеров. Мне так сдается. Хотя я, и мы с вами все ведаем, людей, которые довольно поспеховые, особливо, до речи теперь уже это э, тычется не только СМИ, а ли тычется, скажем, и э, социальных сеток. Там это, э, в этом смысле, обмеживанием еще меньше. Доброе это... Ну, не ведаю. Для кажут, говорят, народ кликает, что вы хотите. Вот у меня столько кликала, а у вас сколько. Ну да, это правда. Клика мало, может быть, параллельно зиме. Але, ну, уж вот, вот, вот, какие вот, вот, есть, вот, вот, вот, вот, вот, Дякую, Юрий, и за такое сравнение, как недистиллированная объективность, это просто, по-моему, прекрасно, и хорошо, что затронута тема соцсетей. Мы сейчас передадим, наверное, слово Павлюку, у которого была реплика. На самом деле я хотел выказаться до Клосковского, бо он сказал то, что хотел сказать я, про разные жанры, разные подходы, але... Литерально два слова. Глядите, у нас есть разные жанры, но у нас есть и разные выдания, на что я звертал вагу Бастунец. И добрый, когда в палитре будет разный. Есть те, кто по закону обязан быть ровными до всех. Есть те, у кого есть выбор. Есть новинная журналистика, у которой есть докладные стандарты, которых нужно поддерживать. И есть другие жанры, у которых все ж таки субъективность витается. Что тычется социальных сеток, то тут у нас есть ещё новая упражнение симхета, зьява, когда человек может одмы укидывать фейки, ти одмы слово а, а, а, распользовывать конспирологические разные теории, ведущие, не верящие в них, але ведущие, чтобы Лен Пойдя таким и он натримая шмат лайков, ну и иным чином можем монетизовать свой удел. Это один момент, и другой момент. Сейчас э, есть э, так сама покупка блогеров и покупка журналистов, и из-за мы сутыкаемся. У белорусской истории был пример, когда после 2001 года шмат, какие выда поддерживали одного э, один кандидата от оппозиции, э, а после этого у их возникли серьезные проблемы с Уладом. Я не кажу, что я были куплены, Я кажу, что так восприняли это улады. И, а кроме того, улады убачили, что с этими выданиями треба надо И, зново, такие неоправдывающие улады. Але разом с тем у нас э, э, журналистская ступольность научилась на этом досвиде, что есть сенс для самозаховання дистансуватися от политики, Але есть все натурально и э, докладно ичные або оппозиционные проекты Кшталту Хартии, типа белорусского партизана які, ну, не них те, то что знаходяться находятся на боку баррикады что яны есть барбитами за то что лечить правильно и у вынику мы ще утыкаемся с тем что э, журналисты которые находятся в у правилах гульни какие мусят претерпливаться объективности, которые на новины, можно обвиновывать вот им, что яны не смогаются за правду, и вот яны боятся и так далее и так далее. Все это разом стварает определенный ну, фон, на которым мы працуем, И кто-то не потягая руку журналистам синего лагеря, а кто-то пишет на их пасхвиле, и мы бачили историю и после справы Белта, и вот сейчас совсем недавно были истории, когда писали всякие кепские речи под выглядом меркованья, под выглядом колонок про своих коллег по, цеху, коллег по цеху. И это уже тая межа, якую, ну, на мой взгляд, переходит все, что было бы немогчимым у... для сохранения ну, нормальных стасунков. У это не только конкретно, это человек доброте кепский. И тут э, м -м, нема махчимости провести суд и сказать, что ты после этого не журналист. У ну, России был пример, когда мы спробовали это разобрать, обвистили человека не журналистом, а ли это ничего не дает. Э, мы можем только сказать, что мы так добротикерски ставимся до той или иной особы по вынику этой деятельности. Вот у нас политическая журналистика на самом деле... Сложно говорить о существовании политической журналистики именно на госканалах. Я бы сказал, что там э, я частковая есть. А, есть. То есть, э, где разделить, где солдат, а где или исполнитель, а где это именно государственный политический журналист? Ну, э, я не могу сказать, что там э, это из изъяв из усилия. При нам все люди, которые личатся политичными агитдальниками, там есть. И там есть люди с нормальной адукацией, которые разумеют, как будует цеп система, и могут поддержать разговор на эту тему. Иное питание, что возникает проблема с одинаковым подходом до тех, кто отповедая державной идеологии, якая у нас все-таки есть, и а, находится с не знаходится в оппозиции до да, керолевого режима. Тут возникает проблема, бо э, своим все, чужим ничего. Э, я особисто, не ходил на ток-шоу, которые устраивались на белорусском телебачене, але э, э, они так само есть, и люди, які их проводят, э, Очашам робятся материалы, какие uh, утремлюют разные меркования, але это отбывается не регулярно, вот очень проблема. А тады, когда возникает потреба у кировного режима, вот показать, что у нас вот, есть демократия, у нас есть свобода слова, плюрализм. Я протягну то, о чем сказал Павлюк. Мы тут на самом деле, во свертаемся до каких-то Але не в сенсивность, да, это уже что себя, что от сотковое, что не каждый из нас человек, каждый журналист я журналистом. Але, коллега, ты журналист, проработаю на державном телебачении, те на громадском телебачении, телебачение ка... финансируется за каждый бюджета, за кошт податку своих грамадзянам. Вот тут как раз таки потребования да, без сторонности говорю, они максимальные. И, на жаль, минавито под час выборчих кампаний мы э, бачим, как як, э, эта якость максимально минимизуется под час программы, яке э, тычится выбору. У, на телебаченні типа, под час э, публикацию в выданиях мы бачимо, что еще не поспел например Бабарыка подать документы на регистрацию своей группы, а уже у советской Беларуси политические оглядальники начали его писать об том, что он себе уявляет на самом речь. Я просто вернусь к тому, почему я сказал, что державные меды должны быть наибольшь объективными, миновито тому, что и они финансируются за кош у всех горожанов. Беларуси. их это просто норма, какая записана во всех документах, об Совета Европы, Рады Европы и так далее, какие течет освобождение выборов у медях. Я бы хотела добавить ко всему сказанному, потому что я вообще-то не нашла никаких противоречий. Добавление Дмитрия, мне кажется, я именно об этом и говорила. А, вот что. А, Во-первых, хотела бы зато, э, прокомментировать Андрея по поводу государственных медиа. Все-таки основным инструментом государственных медиа в политической борьбе, которую они, очевидно, ведут, является игнорирование политического процесса как такового и э, кандидатов прежде всего, то есть как основной этой части этого политического процесса, или политиков альтернативных, когда ну, выборов нет. Межвыборный период, они вообще там, в принципе, не появляются. А, только законодательные... А, обязательства госмедиа вынуждает их там выделять вот эти крошечные какие-то там нормы для выступления альтернативных кандидатов. Но вместе, ну, с другой стороны, как бы, я думаю, что все независимые медиа знают, что именно благодаря этой особенности госмедиа во время политических кампаний, как политическому контенту независимых медиа растет и а, лучше там, кликается. Вместе с тем, вот на последних парламентских выборах, надо сказать, что... И вообще, вот я бы хотела ближе как-то к тому, что сейчас прямо происходит. Мне кажется, что нередко независимые медиа исходят из каких-то устоявшихся клише, доминирующих каких-то скоплений мысли, в частности, если вернуться, например, к парламентским выборам, то да, все независимые медиа их освещали в той или иной степени, но в целом они как бы скорее склонялись э, к той точке зрения, которая в то время доминировала в ФБ, что это совершенно неважный, абсолютно неважный процесс. И э, э, э, э, игнорировали, скажем, значительную часть довольно интересных кандидатов, чего, например, не стал делать Сергей Тихановский, который как раз-таки просто всех этих самых интересных кандидатов уделил им время и, и между прочим, довольно-таки беспристрастно с каждого из них допросил, без особенных, без демонстрации антипатии. Извините, извините, у меня был звонок и антипатии. И Именно во время парламентской кампании аудитория канала «Страна для жизни» выросла вдвое. Так что мне кажется, что мы не можем избежать. Ну, и я тоже, разумеется. Хоть я и вот не пишу прямо непосредственно, вот журналистику, но когда я там пишу какие-то свои анализы, там, я тоже, безусловно, в плену и клише, ну, доминирующих в обществе, которые мне знакомы, я же не, не имею доступа к каким-то другим кругам. И к... Устоявшихся просто практикам. У нас есть э, желание подключиться у э, нашего коллеги из Лондона, Артема Лиса. Во-первых, спасибо большое, что позвали. Я с огромным интересом слушал этот разговор. А у меня есть несколько наблюдений, которые в какой-то степени, может быть, проистекают из моей, э, простите, bbc биографии. Который заключается вот в чем. Я, к сожалению, не помню, кто из вас говорил о том, что не нужно вешать на стенку список правил о том, что мы перед выборами делаем так, а, а вот так не делаем. Да? И тут mm -hmm. любопытно, что, простите, если я цепляюсь за слова, но на BBC собственно, такой список есть, его таки да, вешают на стенку. И рассылают перед выборами, ну, естественно, стенка в современном мире виртуальная, выглядит как email, но от этого суть не меняется. Да? И, собственно, сделано это для того, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, вопросов об двусмысленности. С одной стороны, это очень здорово загоняет в рамки, в которых ты чувствуешь себя лишенным возможности вздохнуть, а с другой стороны, исходя из определенной ну, особой роли, которую BBC играет в английском в британском обществе, это очень во многом защищает BBC от обвинений в том, что значит, вы здесь были неправы а здесь не объективны. Тем более, что этот список правил, он публично доступен и он, и он висит не только значит, на внутренней как бы, виртуальной стене редакции, но и на общем сайте BBC тоже. Это первое, но это такое короткое замечание. А то, что я хотел сказать, может быть, длиннее, это вернуться к разговору о социальных сетях и о поведении журналистов в социальных сетях. Насколько особенно в предвыборную пору журналист а, имеет право и возможность и должен ли он иметь такое право а, писать в соцсетях то, что думает, оставаясь при этом там сбалансированным, взвешенным и так далее, а, показывать свою и, позицию, да, да? совершенно верно, да, показывать да, да, да. свои политические есть, пристрастия как человека. Именно так, то есть может ли может ли а, журналист написать в статье, а, значит, некий взвешенный, сбалансированный анализ позиции разных политиков а тремя часами позже написать у себя в Фейсбуке, что политик А это полное, значит, не буду говорить это слово, а политик Б, соответственно, наоборот. Да? Это вообще очень хорошая тема. BBC на нее отвечает однозначно «нет, не может», но, с другой стороны, у BBC вообще очень жесткая политика в отношении соцсетей. И новым сотрудникам всегда говорят, как только ты пришел работать значит, в любую общественное вещание, Неважно, BBC это или там в другой стране, у тебя сразу же своего аккаунта в соцсетях больше нету, а, Но это, сказать, можно обсуждать. И последняя мысль, которую я хотел вбросить, опять-таки, простите, пожалуйста, я не помню, кто говорил о том, что колумнист а, не может по определению быть объективным и сбалансированным. А, это действительно так, потому что в противном случае этот человек уже не колумнист. Но с другой стороны, я как редактор как мне кажется, мог бы исходить из того, что у меня может быть несколько колумнистов, каждый из этих колумнистов а, там, высказывает какую-то определенную точку зрения, и синтеза этих точек зрения у читателя, слушателя, зрителя, там, может быть, рождается что-то, а может быть, и не рождается. В общем, резюмируя, на мой взгляд, а, вот этот вот а, абсолютный такой, знаете, сияющий огонь беспристрастности, которую видно и который мы постоянно напоминаем зрителям, дроп читателям, дроп-слушателям. Это, э, на мой взгляд, особенно важно в предвыборную пору, и особенно важно это, учитывая, что, конечно, сейчас э, работа журналиста и публичность журналиста далеко не ограничивается э, тем, что он там находится на работе с 9 до 5 или публикует что-то в своей значит, там, газете или на сайте э, в остальное время. Я бы сказала, что еще про соцсети, на самом деле, кандидаты сейчас последнее время, в общем-то, используют активно и сами соцсети, как от медиа, да, то есть мы видим какие-то пресс-конференции в Instagram э, и насколько, в общем-то, уже сейчас э, журналисты, как журналисты, становятся посредниками. Пожалуйста, я прошу вас добавлять, делиться вашим опытом. Соправды, коллега закранул вельми такую... Далекатную, важную тему. Некольких годов тому я спробовал у своих артикулах у ее на сайте БАШ, на ресурсе медиакритика БАЙКАЛЬ, он был более активный. Але я чувствую, что ну, не, не, не совсем соспела мусить наша супольность. И махчыма, у нашим таким расколотым грамадствам это похоже, что тяжко. И медиа у нас нема таких, как корпорация BBC, у нас они значно меньше, у нас журналист шматстаночник, он и заметки пишет, и он же и публицист, когда э, Так что... Некие каноны такие вот, как у BBC, би укоронить нереально, хотя, может, и было не кепско, и, даже мы заводили говор, коллег, за все, до да руки, до да этого не доходит, потому что о, я веду, что у некоторых редакциях были серьезные коллизии, серьезные конфликты, именно простое, что некие супрацовники не то и писали, звучим в социальных сетках, ну и, грубо как подставляли свои редакции, свои медийные бренды. Может, и не треба неких таких вельми жорстких канонов, обовязковых, как каждый, кто приходит на працу, например, под роспись, там, клявся, что он их не будет порушать, хотя вообще а если мы и до этого дойдем, але в всяком разе, ну, скажем так, треба фильтровать базар в медиах, в, в социальных сетках и памятать, что ты представник полного бренда. Меня заочно издивляет, когда человек думает, что он написал некую правильную заметку, некий комментар, а потом пусть его отпрацелал, измена закончилась, и он может уже матом крыть кого-то в социальных сетках и так далее. Поэтому ему улял приватный аккаунт. Я считаю, что, что имидж не поддельный этом стою и натурально что коли ты в социальных сетках ты невязково муишь быть там у молока угол а гальштуку, зашпиллены на все узики это большая ступень свободы а ж таки памятать что по выказывание проецируются на бренд какие ты представляешь это время важно я так бачу павлюк и виталий но у меня тут уже на набегло несколько решил по-першее э, по есть разная редакционная политика, и разные выдачи, по-разному выращаясь пытания, как журналистам присутствующих в социальных сетках. И приклад BBC, и он саправдый вельми жесткий. когда на вот ведать за кого ты будешь голосовать, ты подтрымливаешь э, уладу, и ты подтрымливаешь оппозицию, так вот говоря. Даже это нельзя работать а вот для писаных правил. Вот на Дойче таких правил э, правила формулируются совсем по-иншому, тут хочется быть пристойным, коллег так коротко сказать, и э, тогда это выглядит по ситуации. Хотя я, ну, натурально, я с, э, больше прощательно рассказываю, как у нас это сформулировано. Теперь несколько речей про то, что сейчас мы обмерковали. Во-первых, э, у нас есть спокусы для выданий, связанные с грошими. Яна была есть, и а яна связана не за все с олигархами и э, яна не тысячи вельми великих грошей, кали глядеть объективно, але и в 2001 году и поздней у нас выходили были пропановые выдания. Выдания, некоторые и шли на пропановы, я просто не хочу называть, что это были за выдания. Некоторые выдания за это тропляли в конфликтную ситуацию. У нас есть пропановы кожные, не вольского выборчика компании, каждый раз есть пропановы, где некие доброходы, может быть, сябры белорусской демократы, а может быть, вороги белорусской демократы, хочет протягнуть свой парадок дня. И редакция выращает, и это близко мне, тем недалеко то, что мне пропонует, и выращает, что брать и грошы тя не брать. И это реальная практика, якая у значной ступени разбурально дейничая на журналистов, репортеров, новинников, при нам все, которые начинают писать не то, что они лишить важно, а то, что нужно замолчить. И вот тут то правило, про которое мы читали у подушниках что рекламный отдел и редакция должны быть особенно, тут как раз отбывается сумесь, которая вплывает на порядок дня, и аудитория часто отримывает публикации, на которых не позначено, что это реклама. Али иначе бы они не трапили у порядок дня и не были бы э, написаны. Я не буду казать про всех этой формы, но ну, ты, кто ведает про их, про их ведает, кто не ведает, лепее не будем их спокушать. А, Другий момент. У нас нема забароны казать, что политик мне подобается, это не подобается. Э, у большинства введений, у которых есть в Беларуси, вот такого писанного правила. але э, при нам все у какие я, э, являются державными, есть проблема с тем, кому можно ставить лайки, кому нельзя ставить лайки. Нельзя поставить лайк под пропоновой те выказываниям, яку я критикую уладу. Это довольно серьезная речь. С другой стороны, э, мы не можем сказать, что э, такое правило, ну, допустим, те иные компания не имела права пропоновать своему журналисту. Тут это требо обмерковывать. Ці... это мусить быть писанное правила. Ці... вы сами все разумеете. И тогда возникает кейс, например, Ивана Шилы, Тика гостей кто по своему разумеул правила гульни и у неку возникла конфликтная ситуация. А, все, все это потребует проговорование. Колись, ті, я уже не помню докладно, доклад, но например, на вот назад. Я вел для бажа курс по этаке у социальных сетках. Я широкажеч, был уверен, что там будет полтора человека, и мы не будем вести серьезную утру. али оказалось, что там было вельми много людей, и мы разбирали раз за разом разные кейсы, и не имели докладных отказов, потому что этичные уравнения не дают докладных отказов и они дают худшие способы выражения. Мы говорим, пусть это мягчимый подход, вот это не мягчимый подход. Я згодный, не несгодный, у меня есть какие-то аргументы. И мне тогда подалось, что, когда эти кейсы проговорываются, это довольно серьезно уплывая на разумение, как бы я повел себя в иной ситуации, у подобной ситуации, у ес проследлой. У вогуле, когда мы тогда прочитали патрические кодексы, всякие книги, стили у разных выданий у западных, российских, украинских, ну там шматких, оказалось, а что в принципе нечто у голове откладается. И мне подается, что не в выгляде семинара, а может быть, вы... вот некий обмен досведу, это было бы корыстным периодично для таких расшевелиться по мы не маем махчымасти спыниться и задуматься, как правильно себе повести, потому что у нас есть рутина, которая привлекает нас просто реагировать, реагировать, реагировать и не работать. А сейчас бывает стоит спыниться и подумать. В по начале реплики про BBC, по кольки, ну это яркий пример. Просто я хочу зауважить, что это может быть не один и в свете пример вот такого срока массовой информации. В Америке такого ничего не имеет близко, есть публичное радио, или оно абсолютно достатково имеет выразную позицию, но остальные с ними мы ведаем, что Fox — это одно, а CNN ть, New York Times — это другое. И вот навык я не веду привести в некие примеры, Меньше, может, я веду немецкую, но вот в Чехии, где я жил, нема такого аналога BBC, нема на постсоветской просторе. Тому, -то, правда, я признаю, что это, наверное, опошни, такие прикаты, кали, восьми новиторов, новаженная, спокойная, державная, скажем, покольки оно финансируется с бюджета такая структура, вот, соответственно, и такие правила. И, как они из этого выходят, насколько я понимаю, ну, вот, есть там дискуссия, есть там Питер Морган, который правильно его назвал, какие может быть достаточно больше-менее консервативные погляды, и, по с зим ведущая, которая, например, с феминистскими поглядами. не запросили некоторые человек и обмеркивают эту тему. То, как они выходят из того, что вот им мало дозволено, тем, что за завсёды, навыц, ця род ведущих, есть разные меркования, ну, ведущие, Таких полемичных, скажем, передач, ненавинных, конечно, есть разные меркования, по кульке сходится с того, что они повинны представлять все громадство британское, и консерваторов, и э, тори, и, и скажем, лейбористов, и, так сказать, либерал-демократов, там три заразголовные партии, как бы, и вот эту задачу они спробуют так выращать. То, повторюсь, что их опыт, ну, в полном смысле, неполторный, не ни не на нашей глебе, ни на американской гребе ничего подобного нема, тому мы можем это устроить как ну, некое вот, такое уникальное створение в певном сенсе выключения. Что до социальных сеток, то так есть в на на свободе есть довольно такие строгие правилы. Але э, я так думаю, что вот разумные, умовно скажем, редакторы, там, таких СМИ, которые глядят за своими, ну, журналистами в социальных сетках, калитые, ну, не выказываются некие образы, там, те что, это само собой, але калитые выказываются довольно, ну, ярко, полемично по неких э, громадских и политичных меркованьях, то, ну, сдается, вот, разумный редактор николи не, не, не такого, скажем, журналиста никак не карая, а в пынном сэнсе, навод может есть и ну, пылная згода от того, что журналист там, в социальных сетках становится довольно ярким популярным, ну, выказывающий довольно корректно свои некие э, меркования по громадской политической тематике, при этом, ну, он набирая некую популярность, что так само адлюстровывается на популярности СМИ. И э, вот мне здаец, такая политика, такой подход навод, больше, скажем, правильный, чем забаранять тем журналистам навод говорить, что Лукашенко это керпская а демократия, это добро, а Кульких это так само не публичное политическое выказывание. Неужо журналист не может сказать, что он выступая за демократию и права человека, а Кульких это уже политическое выказывание? Калибровать некие сухие вот такие правила неких поведения, о некоторых написано в некоторых СМИ, что журналист не может выказывать свои политические и громадские меркования. Спасибо. Здесь как бы несколько реплик, что Пирс Морган он не на BBC работает, да. и Замечание Артема, который работал на BBC, да, что там идет финансирование не из а, То есть он ведущий на BBC, да. а я заинтересован, так сказать структуры. Ясно, mm -hmm. ясно. Uh, Я передаю слово Валерии. Yeah. У меня совсем маленькая реплика по поводу даже вот этих очень высоких стандартов BBC. Не знаю, насколько ведь эти высокие стандарты касаются русской редакции BBC, которая вот, ну, буквально вчера я читала материал о Зеленском, его пресс-конференции, и он очень пристрастный по отношению к Зеленскому. Буквально там говорится, что когда Зеленский допустил возможность второго срока для себя, он вступил почти точно так же, как Александр Лукашенко, который несколько последних раз избирался, ну, пришел избираться на, на точно таком же основании, что он популярен в народе несколько последних раз. Не пять последних раз, а всего лишь каких-то несколько. И вот они совершенно одинаковые. Зеленский и Лукашенко. У меня вот э, было, было такое, наверное, не знаю, легкое, может быть, ближе напоследок уже к, к нашему медиатоку вот желание о, узнать о тех наших сегодняшних гостей, спикеров медиатока. Добиваетесь того, чтобы на самом деле поднял, как бы кандидат шел на контакт, если он хочет идти на контакт, как вы ему задаете неудобные вопросы и добиваете его, потому что на самом деле это... Не очень распространенная практика, к сожалению, у белорусских журналистов добиваться ответа на поставленный вопрос. Хотелось бы слышать это почаще. Вот. Ну и еще такой, наверное, конечно, в наших реалиях наивный вопрос. Это о доступе к безальтернативному кандидату, к которому, конечно, было бы много неудобных вопросов, но о том, чтобы задать эти вопросы, наверное, остается только предполагать и... Делается или что-то вообще, планируется в этом какие-то, не знаю, запросы на интервью, несмотря ни на что? Я не могу сказать, что тут есть какой-то принцип э, такой, как это нужно делать. Но я могу сказать, что может быть, правда, ну, э, вот это я... Питание, как бы на добивание, я бы, не, как бы, и может быть, не самый лепший мой жанр. В том смысле, что я за все до им клюсься, как бы задать вильмежорскую логическую структуру. Я вильмеч часто, скажем, даже удельником передачу вот коллеги ведают, досылаю пытание, То есть я я гуляю с открытыми картами, вот. И тому добивать не за все до Но это просто, как как ведаете. Это не специально робишь, это отымливается, коли заводишься. То есть, вот коли задаешь пытание человеку, и ты бачишь, что он уходит от пытания, ну, и тогда эй, нет, давай-давай-давай-давай все-таки давай, давай, давай, давай, давай все -таки довернем, давай все-таки докладним. Я не могу сказать, что я великий а -э, аматор гэтага, то есть я больше, э, бы, прихильник вот, бы, таких жестких логичных схемов, але, калі человек и з, -з, з яе выскоквое, ну, на вот я за все своей природной добрынёй могу, как бы, человеку сказать, что... что... Но вы, как бы, к порушаете правила. У нас есть поднятая рука от Артема. Спасибо, Алла. Тут недавно было исследование э, Рейтера и Оксфорда, которое показало, что, по крайней мере, э, британская и немецкая аудитория, оно было проведено на британской и немецкой аудитории, вот этот жанр интервью, в котором нет, ты мне скажешь, нет, я тебя, значит, Затопчу до смерти, пока ты мне не скажешь. А, так вот, этот жанр интервью аудитория, по крайней мере, в британской и немецкой, надоел. И очень большое количество а, участников этого исследования говорили исследователям, что да, дайте людям сказать, дайте людям высказаться. Вы нам нужны для того, чтобы вы от нашего имени задавали вопросы и давали людям, там, в данном случае участникам предвыборной кампании, возможность сформулировать свою точку зрения и возможность объяснить, чего они, собственно, хотят. А вот спрашивать, сколько именно пирожков он украл из буфетов школьной столовой 20 лет назад, значит, вот эта модель журналистики как-то, судя по этому исследованию, несколько теряет привлекательность. Да, извините, пожалуйста. Может быть, саправдым добиваться отказу на питание, сколько ж ты в э, детстве подгузников выкаристал и пирожков школьный все украл, оно и не варто. Э, тем не менее, э, задача журналиста, вот там было сказано так, хай они выкажутся на питание, какие нас цикавить. Так политик-то э, справа тем, что и он и э, особенно какие-то вопросы, какие у нас ему тему нивелими подобаются, те он не хочет на них отказывать, он завсегда будет испробовать э, не дать конкретного, докладного, утямного отказу на какие-то вопросы. И задача журналиста примусить его дать отказ на какие-то вопросы. Э, я не буду называть, называть имены, но у меня несколько раз было, э, скажем так, рекордного вот был одному политику я Разул, напевно, 7 одно и то же пытание задавал, по-розному его сформулировал, потому что он э, так и не отказывал мне на это пытание, а ухилялся от него. Хорошо, давайте сформулируем по па иншему. Э, по правде сказать, он и по 7 первозадания так и не отказал на это пытание. Э, Все вот, э, ж таки, но э, я так думаю, что все же таки задача журналиста добиться того, как он отказал. А не то, что вот мы вас пытаемся про это, и он нам отказывая зусим про э, 10-е, а не про пятое. Мы послухали, ну кивнули головой, сказали, ну раз ты так вот отказал, значит вот молодец идем далее. Вот э, это так не так э, я но процуя у, как бы, у журналиста, у моим разумении. Ну как бы вот все на эту тему. Такой популярный вопрос, а почему вы сегодня такой красивый, да? Всем добрый день, добрый вечер. Ко всем, кто хочет ответить, и кто занимается практической журналистикой, для вас лично, какая допустимая степень близости общения с политиками в избирательных процессах? Например, согласились ли бы вы сходить на чай-кофе? Будете ли вы караулить возле подъезда этого человека? Ну, приглашают вас пообщаться на чай, кофе неформально, Не для записи, а просто, может быть, вас спросят о каких-нибудь советах ваших. Согласились ли бы вы, например, э, ну, я не знаю, тоже не под запись, не для редакционных целей, но там э, провести день с каким-то конкретным кандидатом и так далее. Что, что в, с точки зрения такой допустимой близости вы себе позволяете? Подписаться за одного кандидата, не подписаться за другого. Э, и так далее. Публично сказать, за кого вы голосуете, если вы работаете в новостной журналистике. Спасибо. Сейчас все честно ответят. <laughs> да, пожалуйста, Виталий. Ну, э, я думаю, подписаться это этого любых громадин э, громадинин может не вижу никакой проблемы, чему громадянин, э, який называется журналистам э, повинен отчевать некие обмежевания в этом, э, скажем, акте. Это все равно, что ходить на выборы и идти подписаться за кандидата. Коли это, ну скажем, не публично, напевно, э, бог проблем. Коли это публично, писать, что я подписался за некого такого кандидата, ну... Так само, Максима, коли, может быть, подписался за десятерых, это можно поведомить, коли за одного я бы не стал. Это было бы безумовно неким ну, перевагой и вот, уплывом на меркование выборщиков. Что до таких контактов? Ну, <laughs> мы контактуем 20-30 годов с людьми, в белорусской политике. И э, причина такая, что, когда наступает выборчая кампания, раптом спынять э, некие контакты и делать э, выгляд, что ты с этим человеком не знакомы, только потому, что началась выборчая кампания, мне так само здаётся не вельми логичным. На чай-каву я без сомнения сходил бы с любым, но научился не за гэты годы побудовать такую дистанцию, что э, когда я с ним поговорил про нечто чай-каву, это совсем не означает, что завтра в неком артикуле я буду его схвалять, а, в этот же день я мог побыть на Чайкаву с іншим кандидатом и кали вот я вельми так сказать равниво тримаю такую дистанцию и это дозволяет мне как раз ну иметь такие непосредные контакты люди ведают что по вынеку этих контактов я не стану там ихним агитатором те на ихним боку их и так далее тому я такие контакты себе позволяю больше зато лечу их профессионально ну скажем пожаданными за все дни некая информация повинна быть журналистом больше, чем официальная, больше, чем какая есть только на сайтах. В принципе, у меня позиция примерно такая, как и э, у Виталия, но мне кажется, во-первых, тут э, белорусский политикум до сих пор, до появления, э, ну и Козулин еще, э, и то там тоже в очень маленькой степени. Это очень-очень узкая группа людей, вот буквально реально всех между собой, в основном знакомых, ну, во всяком случае, для э, людей старшего возраста, скажем так. И, ну, безусловно, я лично знаю просто всех, кто там был, вот кроме э, Бабарита и Цыпкала. Поскольку... И, и то Цыпкала я знаю еще 20 лет назад, лично, хорошо просто уже давно не общались и да я с удовольствием с каждым пью и пила неоднократно и кофе но и, ну, и встречаясь разговаривай, мне кажется да и мы и пересекаемся просто везде что касается Голосование, ну, в основном я как бы стараюсь голосовать за всех, хотя, конечно, какие-то пристрастия, о которых стараюсь, почему-то не говорю. Не знаю, почему, кстати. Как интересно на BBC, пьют кофе, да, еще у Александра также есть желание ответить. Артем, как на BBC? Принята такая практика? Принята вполне, потому что это источник информации. Другое дело, что при этом мы очень тщательно... Принято следить за тем, чтобы ни в коем случае э, политик не тратил на тебя деньги. Ну, то есть э, пойти попить кофе с политиком — это прекрасно, но тогда ожидается, что журналист э, сам за себя заплатит, э, а точнее, что эти деньги за него заплатит BBC, потому что понятно, что он платит не из своего кармана, да? Э, э, и уж, конечно, недопустимо поехать там, я не знаю, с политиком и его признами на значит, личном самолете, на выходные, на какие-нибудь там Багамские острова. Я об этом говорю не отфонарно, а потому что такой случай вполне себе был в российской политической журналистике, и о нем, наверное, многие помнят. Что касается того, может ли журналист там подписываться за какого-то кандидата, вы знаете, по BBC-шным правилам журналист даже не может пойти на политический митинг, какой бы то ни было. Потому что появление журналиста BBC на политическом митинге не в качестве участника митинга заставляет совершенно однозначно делать выводы о том, кого этот журналист поддерживает или, напротив, не поддерживает. Подписаться за какого-то кандидата можно, но говорить об этом вслух, э, ну, наверное, и не стоит. Другое дело, что эти правила касаются прежде всего э, только э, журналистов новостей. Если ты журналист, который, значит, работает там в программе Топ Гир и делает э, программы про машинки, то понятно, что твои политические предпочтения значительно менее значимы, чем твои предпочтения относительно там Форда или Hyundai, да? Но это уже, понятно, совершенно другая история. Спасибо. Александр? Я только трошки дополню коллег. Ну, видите, у нас у Беларуси и свет политики, и свет независимой журналистики, яны очень маленькие, яны вельми тесно судокранаются, переплетены, и, конечно, неформальные контакты, я с Виталем Цыганковым и приватностью сгодны, они потребны без их не обыстись, потому что на пресс-конференциях политики, и, другим разом, вы бачайте меня, полную туфту несут, они не думают, что это так требует медиам публично сказать, а вот на неким приеме, как раз, они могут разговориться и сказать, значит, более я шкадую про те часы до короны, когда были эти приемы, и можно было потусоваться, и особливо пошля пары там, фужеров, некий политик мог сказать более, чем он, себе, позволяет. И, кстати, тогда не возникает вопроса, кто должен платить, потому что платят ты, натурально, кто э, ладит прием. А вот, когда были такие ситуации, приватных запрошений, то э, несколько таких было случаев, когда я принципово сказал, что давайте я за эту кау заплачу сам, как не отчувать себя повязанным. Вот, я подводжу именно до это, что могут быть неформальные и потребные, они с профессийно, глядясь, такие ассуязи, але важно не траплять узалежность от этого человека и тем более не начинать его обслуживать, Потому что, на речи, подчас э, минавито политичных кампаний, тем более ранее, когда более было ресурсов, э, я веду, что журналистами до меня не так взвертались, э, просто были пропоновые, если хочешь ты попрацовать, так бы, мол, это будет не и так, вот тут я в общих выпадках категорично отказываю. Не, потому что для меня, например, принципово важно в этом плане заховать некую профессийную частину и не быть ангажованным, не обслуговывать никакого политика, ни от улады, ни от оппозиции. Всем большое спасибо. Большое спасибо за участие. Большое спасибо за ваше время. всем да, Хорошей работы.